но этот кадр мне нравится тем, что мне пришлось превозможить свои усилия нарисовать впервые какую-то вот такую длинную панораму, города раскрасить его таким необычным образом, это все было впервые, и это было прикольно. И мне нравится еще придумать такие кадры, в которых есть своя предыстория, как и во всех иллюстрациях, которых я пытаюсь сделать. И вот здесь получается вот этот главный персонаж, который грядет потоп, мы видим, что он не умеет плавать. В какой-то момент он подумал, что это будет визуально забавно. Поэтому он хоть и предсказывает про потоп, но и бегает в таком вот круге в виде удочки. Мне этот кадр нравится тем, что он показывает сразу сначала все сумасуболдство этого мира, счастливых концов света. Он показывает, насколько люди неадекватно реагируют на то, что происходит, и сразу говорит о том, что нас ждет в истории юмор. Вы не знали, но до того, как тут были метеориты, метеоритный дождь была версия того, что на них нападают инопланетяне. Да.